Так, сейчас буду звонить в Rostrecom по поводу ошибки, которая у меня выдается. Вот, сейчас наберу их номер. А, нет, сейчас. отдел продаж 8700. 707-12-12. Вас приветствует служба поддержки Ростелефон Москва. Уезжаете на дайв или в отпуск? Заблокируйте услуги перед отъездом, чтобы не платить лишнего. До конца сентября добровольную блокировку можно установить бесплатно в личном кабинете в разделе «Дополнительные услуги». Если вы обращаетесь из Москвы или Новой Москвы, нажмите «Один» или оставайтесь на линии. Если у вас техническая проблема или вам нужна помощь с настройками оборудования, нажмите 2. Специалист службы поддержки ответит менее чем через одну минуту. Узнать ваш баланс и количество телефона, качестве Добрый день. Это Феофанов Василий Владимирович звонит. Мой адрес город Москва, улица Смольная, дом пятьдесят один, корпус два. Квартира 242. У меня вот с, с вчера с полуночи нет интернета. Там выдается страница, на которой говорит, проверьте, Иван, соединение. Там все в порядке, то есть я как бы с проводкой все нормально, нигде ничего. Роутер как бы работает. А интернета нет, соответственно, можете проверить, что у вас там, ну вот... Вот на вашей сети до моей квартиры происходит. Спасибо, можете... В данный момент авария не зафиксирована. Вижу то, что сигнал не, постоит, не поступает до вашего роутера. А, можете уточнить, у вас сейчас роутер включен? У меня сейчас нет возможности и желания тратить время на какие-то проверки. Пожалуйста, вызывайте специалиста, пускай разбираются, что там происходит на вашей сети. Вот вне квартиры, в общем, разбирайтесь, что там происходит момент не зафиксирована. Вот Я вы... понимаю, но вот вот в, в, с моей точки зрения это авария, поэтому вы должны ее решить. Сообщите какой номер заявки и фамилия, имя, отчество оператора. Я могу сообщить только имя, оно было вам сообщено в начале диалога, Катерина. Также у вас сейчас, вероятно, не подключен роутер. Вы отказываетесь от первостепенной диагностики? Мне да? не нужна первостепенная диагностика. Мне нужно, чтобы ваши мастера приехали, посмотрели, что где у вас происходит с сетью э, до моей квартиры. Вот что нужно. Это понятно? Это вы зафиксировали информацию? В данный момент у нас уже имеется информация, то что э, все в порядке, собственно, до вашей квартиры. Молодцы, что у вас такая информация имеется. Но нужно приехать и посмотреть, что происходит после того участка, где вы видите, что все отлично. Задача понятна? Также можете уточнить, вы на рядом с Я нахожусь рядом с оборудованием. У меня нет возможности, желания что-либо здесь копаться. В, этом, в том числе, оно это ваше оборудование. Вот вы в том числе можете с ним разбираться. Вот при желании там на адресе их квартире, как угодно, бесплатно за счет вашего гарантийного обслуживания. Точнее, Какой номер заявки-то? Алло. Алло. Алло, не слышу вас. Алло. Алло. Екатерина. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Ваш разговор вскоре будет продолжен. Алло, Екатерина. Алло, день, компания Ростряком, техническая поддержка. Меня зовут Андрей. Как могу к вам обращаться? Василий. Василий, очень приятно. Адрес можете уточнить. Смольная, дом пятьдесят один, корпус два, квартира двести сорок два. Мастер завтра удобно будет принять. А, ну, желательно в утреннее время. Mm -hmm. Но я хочу, чтобы это бесплатно было. То есть, потому что это проблема где-то за квартирой, за дверями. Да, так и есть. С 9 до 12, когда мастер подъедет, все вам отремонтируется. Хорошо, спасибо большое. До свидания. До свидания.